всем большой привет сегодня будем закрывать на зиму маринованную капусту с овощами рецепт простой и быстрый а капусточка получается хрустящей и очень вкусной приятного просмотра 800 граммов белокочанной капусты мелко шинкуем ножом или специальной шинковкой Болгарский перец освобождаем от семян и нарезаем произвольными кусочками. Чистый вес перца должен получиться примерно 300 граммов. 400 граммов помидоров режем небольшими дольками. Предварительно удаляем у них сердцевину. 100 граммов лука нарезаем перьями. 25 граммов петрушки рубим ножом. также нам понадобится 20 граммов чеснока каждый его зубчик делим на две части теперь берем стерильную литровую банку и плотно наполняем ее капустой так чтобы капусты получилось полбанки или даже чуть больше Сверху бросаем 5 горошин черного перца, 2 разрезанных зубчика чеснока и заполняем оставшееся пространство всеми подготовленными овощами поочередно. Кладем помидоры, лук, перец. Не забываем пересыпать все зеленью. Слои повторяем, пока банка не станет полной. Из указанного количества продуктов у меня получилось 3 литровые баночки. Дальше заливаем овощи крутым кипятком. Прикрываем банки крышками и даем постоять 15 минут. Спустя указанное время сливаем воду из банок в кастрюлю. И доливаем туда 100 мл кипяченой воды, чтобы маринада хватило наверняка. Затем добавляем 30 граммов соли, 80 граммов сахара, 50 миллилитров 9% уксуса, размешиваем и отправляем на плиту. Как только маринад закипит, разливаем его по банкам, не снимая с огня. банки сразу закатываем, переворачиваем вверх дно, накрываем чем-то теплым и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все хрустящая и очень вкусно маринованная капуста на зиму готова.